Всем привет! Вы на канале NV Fitness и с вами я, Боб Наталья. Сегодня предлагаю вам занятие, часовую тренировку, силовую на все группы мышц. Значит, что нам для этого понадобится? У меня гантели различных песок. Желтые 2 килограмма, наборные 4 килограмма и блинчики 3 килограмма. Итак, как всегда, начинаем с разминки. Ноги чуть шире, чем на переднюю плечи. Делаем глубокий вдох через нос. Потянулись вверх. Выдох. Еще раз вдох. Вытягивались. Выдох. И еще раз вдох. Потянулись. Руки за спиной. Ноги еще шире и open В одну сторону, в другую. Еще. Добавляем круговые движения плечами. Еще. Рука вперед. И вверх. Снова круг Одной рукой. Второй. И двумя. Заплес. Руки сверху. Колено. Два локтя. Мак Руки в сторону. Руки в сторону. Вперед. Стоп-тач. Oh, yeah. Давай, иной. В одну, по одну, в по два. Разворот, пружина. И выравниваем ногу. Разворот, пружина. И переезжаем. Разворот. Выравниваем. Разворот. Пружина. Переезжаем. Рубленный вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, подъем, плечи по кругу, назад, сделали глубокий стоп, потянулись вверх, выдох, и еще раз, вдох, потянулись вверх, выдох. Разберем ноги в одну, в другую сторону. И приступаем к первому упражнению. Для первого упражнения нам понадобятся тяжелые гантели Берем две гантели, ставим ноги чуть шире, чем на ширине плеч Стопы на 35, на 45 разворачиваем Перед грудью скрещиваем гантели, держим их так, как вам удобно Локти как можно ближе друг к другу, живот, ягодицы в себя На два счета делаем присед, акцент тазом надо На два на поднимаемся, выталкиваем руки от груди На два вниз, на два Итак, со мной. Поехали. И на каждый счет. Вверх, на на грудь. Еще четыре. Еще 8. На грудь разбираем гантели в две руки и круговые движения на выдох. Подъем. Плечи по кругу. Назад. Сделали глубокий вдох. Потянулись вверх. На выдох. Расслабили руки. И снова вдох. Вытягиваемся. Отталкиваем прямые руки. Назад. Живот в себя. Руки на Как можно больше назад тянем мышцы к груди. Снова назад. Живот втягиваем. Отталкиваем. Руки. Сделали глубокий вдох. Поднимаем вверх. На выдох. Расслабились. И второй подход. Берем тяжелые гантели. Ноги ставим чуть шире, чем на ширине плеч. Соединяем, скрещиваем перед грудью. И все сначала на два счета. на каждый шаг. Стоп. Берем две гантели. И работают только руки. На два счета. Выталкиваем. Вверх. На два. На грудь. Еще четыре. Еще восемь. Стоп. На грудь. Разбираем гантели в две руки. И круговые движения. На выдох. назад сделали глубокий вдох поднимем вверх на выдох расслабили руки и снова вдох вытягиваемся отталкиваем прямые руки назад живот в себя руки подя на канале как вкусно больше назад они а мышцы к груди снова назад живот втягиваем отталкиваем руки сделали глубокий вдох поднимем вверх на выдох расслабились для следующего упражнения нам понадобятся тяжелые и легкие гантели. Сначала берем одну тяжелую. Левая нога впереди, рука левая в сторону, правую согнули, удерживаем согнутой. Делаем присед в выпаде. Вдох сгибаем руку и на выдох выталкиваем вверх. Вместе со мной. Три пружины. Три пружины и добавляем наклон корпуса вперед. Раз. Два. Три. Вверх. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Снова. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. 8, снова. Хорошо. Берем гантель полегче. Остаемся на левой ноге. Наклон вперед и поднимаем прямую ногу назад. На выдох вниз. На вдох подъем. Еще четыре. За последним разом остаемся внизу, удерживаем параллельно полу руку и ногу. Теперь сгибая опорную, делаем присед и соединяем гантель колену На выдох выравниваем обе ноги. Снова. И вверх. И вверх. И удерживаем 4. 3, 2, 1. Опускаем на пол. Подъем плечи по кругу. Назад. Сделали глубокий вдох Потянулись Выдох И еще раз Вдох Потянулись выдох. Разняли мышцы ног И все то же самое делаем с другой руки, с другой ноги Правая нога впереди Правая рука в сторону Согнули левую руку с гантелью, живот ягодицы в себя На каждый счет Вверх. Наклон 5, шесть, семь, восемь. Снова. Раз. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Снова. Хорошо. Меняем. На маленькую гантель. Напоминаю, снова наклоны вниз. Поглубже. Подъем. Ногу повыше. Подъем. Еще так же. Еще четыре. За последним остаемся внизу и сгибаем опорную ногу. Вдох, вдох, вдох, вдох, вдох, вдох, вдох, вдох. Ещё четыре. Задержка. Опускаем гантель. И снова расслабили ноги. Сделали глубокий вдох. потянули вверх. На выдох. Расслабились. И снова вдох. Потянулись вверх. На выдох. Расслабились. Размяли мышцы ног. Кому нужно ем воду, буквально пару глотков Для следующего упражнения нам понадобится снова Берем маленького веса и э, самые большие Сначала берем маленький вес Стоим на правой ноге Левую ставим перед собой Опора на пальцы ног Вес тела переносим на правую ногу Как будто бы немного заваливаемся назад Руки внизу Делаем присед на правой ноге Левая только катается под руки перед собой И опускаемся вниз Показываем Назад И подъем вверх Вместе со мною 16 раз. И... Проводим руки. Раз, два, три. Оп. Еще четыре раза. Стоп. Опускаем маленькие гантели. Берем тяжелые. Поочередно поднимаем руки, удерживая контрели именно боком. Еще восемь. Включиваем гаты. Снова опустили. Раз. Разкручиваем два. Вернули три. Опустили. Раз. Два. Три. Опустили. Раз. Два. Три. Продолжаем. Двумя руками только вверх. Еще четыре. Стоп. Плечи по кругу назад. На два счета разводим. В стороны. На два. Опусти. Еще четыре раза. И медленно поднимаем вверх. Четыре опускаем. Раз, два, три. Опустили. И восемь на каждой. Задержали вниз, Снова берем легкие гантели. Плечи по кругу. Назад. Разводим. Стороны. Вперед. Стороны. Вверх. Зафиксировали. И вместе со мной. Вперед. Стороны. Вверх. Стороны. Вперед. Стороны. Вверх. Стороны. И впереди. Раз. Два. Три. И два раза. Вверх. И вверх. Снова. Правая. Левая. Правая. стороны Вверх. И вверх. Снова. Правая. Левая. Правая. Сторон. Вверх. И вверх. И снова. Правая. Левая. Правая. стороны Вверх. И вверх. Стоп. Опускаём. Пообьём плечи по кругу. Назад. Делаем глубокий глубокий вдох. Потянули вверх. На выдох. Расслабились. Снова глубокий вдох. Вытягиваемся. На выдох. Руки за спиной. Плечи вперед. Подъем. Вторая рука. Плечи вперед. Подъем. Правую к себе. И левую к себе. Делаем вдох. Подвинули вверх. На выдох. Размяли мышцы. Ног. И все с левой ноги Берем легкие гантели Левая в упоре, правая на пальцы Перед собой, вес тела Помним, переносим назад на левую ногу И присед 16 раз Стоп, поднимаем руку, прокручиваем гатель снова, опустили, раз, прокручиваем два, вернули три, опустили, раз, два, три, опустили, раз, два, три, продолжаем. Двумя руками только вверх. Вдох. Прокручиваем. Раз. Два. Три. Опусти. Еще четыре. по кругу назад. На два счета. Разводим стороны. На два. Обстеливаем. Еще четыре раза. На три медленно поднимаем вверх. Четыре опускаем. Раз. Два, три опустили. И восемь на каждой. Задержали. Опускаем вниз. Снова берем легкие гантели. Плечи по кругу. Назад. Разводим стороны. Собираем перед грудью. Вверх. Перед грудью. Вверх. Теперь левая рука вперед сверху. По три впереди. Раз. Два. Три. Стороны. И два раза. Вверх. Снова. Раз, два, три. Стороны. Вверх. Вверх. Еще. И снова. Стоп. Опускаем. На пол. Подъем. Плечи по кругу. Назад. И снова делаем глубокий-глубокий вдох. Потягиваемся вверх. На выдох. руки. И снова. На вдох. Потянулись вверх. На выдох. Руки за спиной. Плечи вперед. Подъем. Опустили вторая рука. Плечи вперед. Снова подъем. Стрехнули. Левая прямая. И правая. Сделали глубокий глубокий Пальцы Потянули вверх. И на выдох. Разобились. Размяли мышцы ног. Для следующего упражнения нам понадобятся гантели тяжелого и среднего веса. Напоминаю, у меня тяжелые 4 килограмма. И блинчики средний вес по 3 килограмма. Сначала берем средний вес. Ставим ноги как можно шире. Пятки вперед, стопы в стороны. Живот ягодицы в себя. Разворачиваем руки ладонями вперед. Делаем присед. Руки сгибаем на к себе. И затем опускаем вниз. Вместе со мною 16 раз. Еще восемь. Стоп. Опускаем маленькие гантели. Поднимаемся, плечи оттолкнулись, Сделали вдох. На выдох, просадились. Разняли ноги, берем тяжелые гантели. И молоточком, боком, не разворачивая гантели, к себе Перед. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, еще. Хорошо, два подъема к себе. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Опустили. Еще.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 Посредний. И заканчиваем только полной агритудой 8. 7. Стоп. Хорошо. Меняем на более легкий вес. На грудь. Вверх. За голову. На 2. Вверх. На 2. Опустили. На 2. Вверх, на два. Продолжаем. Локти пережимаем к голове. Поясницы не прогибаемся. Живот подтянут. И на каждый. День. Еще. Еще восемь. Сто. Одну гантель опускаем, ноги ставим чуть шире, легкий присед, легкий наклон, руки перед собой, ладонями вперед, из-за головы выталкиваем вперед, на два, к себе, на два, вперед, на два, к себе, на два, вперед, на два, к себе, на два, вперед, хорошо, еще четыре раза. На каждой шестнадцать. Еще восемь. Задержали. На грудь и опустили на пол. Медленно округленной спиной поднимаемся вверх. Плечи по кругу, назад. Сделали глубокий вдох. Потянулись вверх. На выдох. Расслабились. И еще раз. Вдох. Вытягиваемся. На выдох. Расслабили мышцы рук. Расслабили мышцы ног. Собираем руки. Плечи разворачиваем назад. Живот стягиваем. И поднимаем прямые руки. Повыше. Перед собой. Толчок назад. Собрали кулак, опустили пальцы вниз и снова назад. Сделали глубокий вдох, потянулись, живот втягиваем, отталкиваем прямые руки назад. Вторая рука и снова назад. Вдох, на выдох. Расслабились, снова размяли ноги. Правую положили на плечо, не отрывая ладони от плеча. Четко локоть отталкиваем назад, живот втягиваем. Отпустили ладонь и локоть за голову. Тоже другой. На плечо. На И за головой. Сделали глубокий вдох. И на выдох. Раз, И тянем мышцы ног. Согнули правую. Пятку я соединяем. Живот втягиваем в себя. отталкиваем колено назад. Стоим прямо. Живот обязательно втягиваем. Пятку прижимаем к себе. Также прижимаем пятку. Делаем наклон вперед. Живот втянули. Колено как можно выше. Стоим. 4. Три. Два. Один. Подъем. Колено к груди. Поплотнее к себе. Стопа вперед. Выравниваем ногу. И пружиним. 4, 3, 2, 1. Сделали вдох. На выдох. Присед наклон с прямой спиной. И пружина. 4, 3, 2, 1. Снова вдох. Потянулись вверх. На выдох. Согнули вторую ногу. Колено с коленом. Стоим прямо. Живот втягиваем. Назад. Подальше. Прижимаем пятку, делаем наклон вперед. Стоим. Четыре. Три. Два. Один. Колено к груди. Поплотнее к себе. Стопа вперед. Выравниваем ногу. И прозвена. Сделали то. На выдох притит наклон с прямой спиной. И пружина. Сделали глубокий вдох. Потянулись вверх и на выдох. Раслабились в размере ноги. В одну, в другую сторону. Еще раз делаем глубокий вдох. Вытягиваемся и по выдох. И еще одно упражнение, проработаем мышцы спины. Для начала берем тяжелые гантели, удерживаем их перед собой. Стоим на правой ноге, делаем становую тягу на одной ноге. Удерживаем гантели перед собой. На два опускаемся вниз, на два подъем вверх. Акцент тазом назад. Спина прямая, живот подтянут. Показываю боком. На каждый счет. Берем гантели чуть легче и добавляем тягу к животу. Также наклон. Вниз, к себе, вниз, встать. Вниз, к себе, вниз, встать. Не забываем разворачивать плечи и собирать лопатки. Продолжаем так же. И добавляем разводку в сторону. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, встали. Снова. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, встали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Пружиним на ноге все время. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, еще. И снова. И добиваем мышцы спины и задний пучок дельтовидной. Берем тяжелые гантели. Стоим на двух ногах. Ноги чуть шире, чем на ширине плеч. Легкий приз. Хороший наклон прямой спиной. На два в стороны, на два. Опустили. На два в стороны. На два. Опустили. На два. В стороны. На два. Опустили. Еще. Четыре раза также. и на каждой 16 последним задержали опускаем вниз и округленной спиной поднимаемся вверх плечи по кругу назад делаем глубокий вдох потянулись вверх на выдох расслабились и еще раз вдох потянулись вверх на выдох расслабились Размяли ноги в одну, в другую сторону правую руку к себе и левую к себе сделали глубокий вдох Потянулись вверх, на выдох. Собираем ноги вместе скрещенными руками. Берем себе под согнутые колени, округленной спиной тянемся вверх. Показываю боком. То же самое. Вторая рука впереди, снова округленной спиной потянулись вверх. Подъем, плечи по кругу, назад. Сделали вдох, потянулись вверх, на выдох. Рассадились. Размяри ноги. И еще только один подход. Все. С левой ноги. Берем тяжелые гантели. Удерживаем перед собой. Вес тела вперед на левую ногу. Правую согнули. Руки разворачиваем ладошками к себе. На два счета. Продолжаем также, Помним акцент Тазом назад спина прямая живот подтянут плечи развернуты и на каждый хорошо, меняем на чуть легче вес Берем гантели. И снова. Вниз. Тягу к животу. Вниз. Подъем. Снова. Еще так же. Напоминаю. Спина прямая. Добавляем разводку. Раз. Два, три, четыре, пять, шесть, семь. Пружиним корпусом. Раз, к себе. Два, три, четыре, пять, шесть, семь. Снова. Еще так же. Еще два. Последний. опускаем гантели, берем тяжелые, ставим ноги чуть шире, чем на ширине плеч, легкий присед, хороший наклон, на два вверх, на два опустили, на два вверх, на два опустили, на два в стороны, на два опустили, на два в стороны, на два опустили еще четыре раза также.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 Опускаем вниз Медленно округленной спиной Поднимаемся вверх Плечи по кругу назад Сделали глубокий вдох Потянулись на выдох Расслабили руки и снова вдох Потянулись вверх на выдох Расслабили левую к себе И правую к себе Сделали вдох Потянулись, собираем ноги вместе, скрещенными руками беремся под согнутые колени и округленной спиной, тянемся вверх. Вторая рука впереди, помним, живот втягиваем, хорошо округляем спину, тянемся назад, вверх. Подъем, плечи по кругу назад. Сделали глубокий вдох, потянулись вверх, на выдох. Расслабились, размяли мышцы ног. Для следующего упражнения опускаемся на пол. Нам понадобится коврик. Разворачиваемся спиной. Ложимся на коврик. Ноги на ширине плеч. Руки за головой. Локти в стороны. Подбородок к себе не прижимаем. Помним, между подбородком и грудью должен поместиться кулачок. Подъем на каждый счет. Вдох. выдох, Вверх. Вверх. Помним, ребрами тянемся к тазу. Укорачиваем мышцы живота. Еще. 8, семь. По три раза. Пружина на каждый счет. Стали с самой верхней точки, поднимаем согнутые ноги. Выдох. Коснулись пол, вдох. Снова выдох. Коснулись вдох. Еще выдох. Вдох, поясницу прижали. не отрываем выдох. Вдох, плечи, лопатки повыше, выдох. Вдох, еще вверх. Опустили, снова вверх. Опустили и еще вверх. Опустились с головой на выдох и вверх. На вдох вниз. За последним разом собираем ноги, локти вперед и дотягиваемся до колен. Раз, два, три, четыре локти именно вперед. На выдох, еще. Остались в самой верхней точке, разводим локти в стороны, выравниваем правую ногу. Левую, правую, левую, снова правую, левую, еще правую. Левую пружина полусем. Раз, два, три, 4, 5, шесть, семь, восемь. Вторая, восемь. Семь. Шесть. Пять. Четыре. Три. Два. Собираем. Отпер а колено. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох, вдох. Еще 4, Три. Два. Один. Чуть быстрее. Раз. И себя два. 3, 4, точка, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, и в два раза быстрее, Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, еще раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, выравниваем руки, выравниваем ноги и держим. Хорошо опустились. Руки за голову и еще один подход. На выдох. По три раза. Жена. На каждый счет. Остались в самой верхней точке, поднимаем согнутые ноги. Выдох. Коснулись полу вдох. Снова выдох. Коснулись. Вдох. Еще выдох. Вдох, поясницы прижали, не отрываем Вдох. Вдох, плечи лопатки повыше, выдох. Вдох. Еще вверх. Опустили. Снова вверх. Опустили. И еще вверх. Опустили с головой. На выдох. И вверх. На вдох. Вниз.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 Левую пружина побусем. Раз. Два. Три. 4, 5, Шесть. Семь. Восемь. Вторая. Восемь. Семь. Шесть. Пять. Четыре. Три. Два. Собираем. Отперел локоть колено. Вдох. Вдох. Вдох. Вдох. Вдох. Вдох. Вдох. Вдох. Еще 4, Три. Два. Один. Чуть быстрее. Раз, три Два. 3, 4, точка, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 и в 2 раза быстрее. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два. Еще раз. два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два. Выравниваем руки, выравниваем ноги и держим. Захватываем колени и округленной спиной раскатываемся, снимая нагрузку поясницы. Хорошо, выравниваем ноги, делаем глубокий вдох, спина прямая живот, подтянут и на выдох. Наклон вниз. Вниз. Подумки прямой спиной. Нижечки. Три, два. Округленной спиной поднимаемся. Сделали глубокий, глубокий вдох. Вытягиваемся и снова вниз поглубже, хорошо, еще 4, 3, 2, 1, округленной спиной поднимаемся, согнули одну ногу, сделали вдох, спина прямая, и к прямой ноге, раз, пружиним 2, прямой спиной 3, 4, прижались, сидим 4, 3, Два, один, подъем И тоже со второй Согнули ногу, сделали вдох На выдох, раз Пружиним, два, три, четыре Прижали, сидим, четыре Три, два, один Хорошо Собираем стопы вместе Колени в стороны стопы на себя, колени пытаемся положить на пол, делаем глубокий вдох, на выдох тянем стопы к себе и прямой спиной наклоняемся вперед, снова стопы к себе, колени в стороны, сделали вдох и на выдох вниз, хорошо, ноги в стороны, делаем вдох, на выдох, наклон прямой спиной поглубже вниз округленной, приподнялись, еще раз сделали вдох и на выдох, хорошо, округленной спиной, приподнимаемся вверх, согнули левую, согнули правую, сделали глубокий вдох, потянулись вверх, на выдох, опускаемся прямой спиной, локти ставим на пол, головой тянемся вперед, живот подтянут, удерживаем раз, держим два, с прямой спиной сидим три, Четыре, головой тянемся вперед Четыре, три, два Тянем мышцы спины Проходим локтями в одну сторону Животом прижимаемся к грудью Левую ягодицу не отрываем от коврика Разворачиваем себя назад Тянем мышцы спины с левой стороны Еще как можно плотнее прижимаемся к бедру Разворачиваем себя вправо Раз, сидим, два, три, четыре Ладошками цепляясь за пол Еще проворачиваем себя вправо четыре 3, 2, один. правый локоть остается, сделали глубокий вдох, на выдох через вверх, втягивая живот, руку в сторону сидим, раз, сидим, 2, 3, 4, потянулись рукой, 4, левую ягодицу при этом не отрываем, 3, 2, 1, без резких движений, опускаем локоть, прижимаемся локтем к полу, разворачиваем два плеча вправо, плечи параллельно полу, еще раз, левую ягодицы не отрываем, 2, 3, 4, еще 4, 3, 2, 1, возвращаемся на центр, прижимаемся животом к груду к бедрам, 4, 3, 2, 1, округленной спины поднимаемся и то же самое делаем влево, левая нога впереди, делаем глубокий вдох, Прямой спиной прижимаемся, животом грудью к бедрам, прямой спиной наклоняемся вперед, сидим раз, сидим два, три, четыре, головой тянемся вперед, четыре, три, два, один, проходим локтями влево, прижимаемся животом грудью к левому бедру, два плеча параллельны полу, еще удерживаем себя, раз, правая ягодица прижата к коврику, два, Держим три. Еще больше разворачиваем себя влево. Четыре. Взгляд назад. Еще четыре. Три. Два. Тянем мышцы спины с правой стороны. Хорошо. Оставляем левый локоть. Поднимаем правую руку в потолок. Сделали вдох. Через верх. Наклон. Раз. Живот втягиваем. 2. Правая ягодица прижата. Три. Четыре. И потянулись рукой. Четыре. Три. Два. Один. Хорошо. Медленно опускаем. Ставим локоть. Два плеча разворачиваем параллельно полу. Еще больше себя разворачиваем назад. Влево раз. Правые ягодицы прижали. Два. Сидим, три. Четыре. Еще четыре. Три, два, один. Возвращаемся локтями на центр. Прижимаемся животом, грудью к бедру. Головой тянемся вперед. Спина прямая. Четыре. Три. Два, один. И медленно округленной спиной поднимаемся вверх. На сегодня занятие окончено. Всем огромное спасибо, кто был со мной, кто дожил до конца. Ставим лайки, если вам понравилось видео, пишем комментарии, подписываемся на мой канал. И не забываем нажимать на колокольчик, чтобы увидеть новые видео. Всем пока!